Ты научи нас, Господи, любить. Ты научи нас, Господи, любить, И жить нас научи свято и просто, Чтобы мы могли к ногам Твоим сложить Души желания, нужды и вопросы. Ты научи нас понимать Тебя, Спешить к Тебе с проблемой каждой. Ты научи нас отдавать себя. За истину стоять отважно. Дай мудрости, Господь, земном пути, Добра и чистоты следы оставить. Веди нас, направляй, руководи И помоги ошибки нам исправить. Дай, Господи, смиренные сердца И кроткий, молчаливый дух. Дай ревности и силы для труда, Чтобы светильник в бедах не потух. Пошли, Господь, нам радостный покой. У ног Твоих нас научи внимать глаголом глаголам вечной жизни и домой. Пусть доведет святая благодать. Ты научи, Господь, вмещать людей хороших и плохих, родных, далеких. Дай мудрости воспитывать детей и не искать тропинок в жизни легких. Ты научи заботиться о тех, кто немощен и слаб душой и телом. Дай от твоей руки успех, чтобы наше слово подтверждалось делом. Возьми нас свою дело, благослови на жизнь, на труд, на отдых, на работу, на каждый день, на каждый миг пошли твою небесную премудрую заботу. Не оставляй нас скорбные часы и научи сносить любое горе. Печали, радости ты с нами раздели и помоги с тобою нам не спорить. Дай дух твой, чтобы в бурях устоять и научи молиться в уповании. Ты научи тебе лишь доверять средь беды, боли и среди страданий. Ты научи Господь благословлять и жить, не помня злого и худого. Ты научи друзей врагов прощать И в тайне не желать чужого. Храни нас, Господи, от ложного пути И удержи от помыслов опасных. По милости помилуй и прости, Избавь от суетливых дней и праздных. Мы, сыновья, и дочери твои, пошли твой дух, и души созидая, в сердцах мечты о небе обнови, и прикоснись к нам ароматом рая. Благослови Господь нас в этот час, мы все нуждаемся в тебе, спаситель чудный. Сойди и обними любовью нас, и не оставь, когда нам будет. Очень трудно. Аминь.